друзья всем привет у нас сегодня прямой эфир мы сейчас подождем гостя нашу так ксения привет две секундочки ксения привет присоединяйся Так. И пока мы ждем всех желающих присоединиться к нашему эфиру. Ксения, привет! Привет! Рада тебя видеть. А, давай мы пока подождем немного всех желающих. Вот, и а, потом я передам тебе слово. Сейчас буквально пару слов о нашем проекте я расскажу тем, кто... Привет, привет тем, кто, кто с нами не знаком. Люди вне профессии — это такая информационная платформа, площадка, на которую мы приглашаем людей, различных спикеров, которые нас вдохновляют. Вдохновляют своим примером, своим опытом, образом жизни, и им есть чем поделиться с нашими слушателями. Вот, мы проводим наши мероприятия в двух форматах. Это офлайн-формат, это мероприятие по понедельникам, это такие двухчасовые встречи, где у каждого есть возможность лично встретиться со спикером и, собственно, как бы почерпнуть его энергию и лично пообщаться, в общем-то, ну как лицом к лицу. И также у нас есть онлайн мероприятия. Эти мероприятия мы проводим три раза в неделю, где, в общем-то, тоже слушатели могут присоединиться к данным эфирам и, в общем-то, взять для себя те знания и сайты, которые находятся как-то вне его инфополя. Вот. Вкратце это все. Я бы могла от тебя представить, вот, но, наверное, все-таки передам тебе слово. Вот, ну то есть, если можешь как-то расскажи о себе, чем ты занимаешься, чем, ну, чем увлекаешься, да, и что тебя, собственно, ну от своей профессиональной деятельности. Всем привет, меня зовут Ксюша. В данный момент официально можно сказать, что я не работаю, потому что с 1 августа я уволилась с наемной работы и перешла, собственно, в свою деятельность, перешла непосредственно к тем задачам, которые я уже давно хотела сама развивать. Приблизительно два года назад я увлеклась различными знаниями, которые развивают больше духовную стезию. Начала с йоги медитации. В данный момент э, все-таки моя основная деятельность это психосоматика, это консультирование по психосоматике. В общем-то, прошла за два года такой очень интересный путь, который привел меня именно к работе с психосоматическими различными э, составляющими заболевания. В uh -huh. данный момент это самое, наверное, большое моё детище, что меня увлекает, то, что то, от чего я горю, это как раз-таки помощь людям с помощью вот таких консультаций, терапий. Многие еще не знают, что такое психосоматика, но так или иначе это все равно у нас на слуху. И когда рассказываешь более подробно, на самом деле люди такие «А, точно, <laughs> я уже где-то об этом слышал, я уже где-то об этом читал». Mm -hmm. Наверное, есть смысл тоже в двух словах рассказать, что это такое. Uh, давай, конечно. Uh -huh. Психосоматика — это... Вообще, это наука, на самом деле, да? В первую очередь, это наука. И когда мы говорим про психосоматику, это связь нашего тела, психа, собственно, да, часть психа, и сома — это связь тела и души, тела и психики. И когда мы говорим о психосоматике, это сейчас мы употребляем это слово чаще как э, какую-то проработку, консультацию, терапию, как то, с чем нужно поработать, как то, что нужно как-то преодолеть. Но вообще это изначально наука, которая просто изучала связь нашей психики и нашего тела. И эта наука говорит о том, что э, любая какая-то непрождая эмоция, любое, очень сильное какое-то психологическое, эмоциональное воздействие, которое мы прожили, а если быть точнее, не совсем до конца прожили, да, оно отражается на нашем теле. И все заболевания, которые у нас есть, они являются не просто там, что мы где-то там простыли, не просто мы ели плохую еду, там, поэтому у нас заболел желудок. У всего есть психосоматическая составляющая, то есть... Событие какое-то в жизни, которое условно заставило появиться эту болезнь в теле. Что-то, что мы не смогли прожить на эмоциональном уровне, оно отложилось у нас на телесном уровне. То есть с чем-то психика у нас на самом деле не справилась. Ну, нам кажется, что она справилась, мы же вроде как пережили это событие. Но на самом деле это не совсем так, и оно вот откладывается у нас на уровень тела. Тело начинает досправляться с этими событиями, с этими сложностями, кто как оно умеет, а умеет оно защищаться через различные болезни. И даже Всемирная организация здравоохранения, она признает около 27, по-моему, заболеваний официально полностью психосоматическими. То есть не так, что... Они признают, что они могут это вылечить и таблетками, условно. Ну, таблетками там много различных, да, но обычно таблетки нам прописывают все таки Не так, что вот они могут вылечить и таблетками, и через вот терапию психосоматики. Нет, они признают стопроцентно заболевания, есть список заболеваний психосоматический. Это не значит, что, опять же, все другие заболевания не психосоматические. Можно не работать со своей психикой, работать только с телом. Нет, но... А uh... Официальный источник, вот он как бы такой. Естественно, у врачей не будут же работу <свят> отбирать условно, да? Всегда можно, с любой болезнью можно работать через психику, с любой болезнью можно работать через тело. Я сторонник того, чтобы работать и так, и так, смотреть, что эффективнее, что больше отзывается. Конечно, если болезнь какая-то критическая, что нужно вызывать скорую и ну, сейчас лечить, вот в данный момент, конечно, нужно звонить скорую, Скорую, а не звонить своему э, псих, психотерапевту и говорить, давай мы с тобой покопаемся, потому что он не успеет. Давай вместе попробуем сбить температуру 40. Ну, если температура 40, лучше, конечно, выпить сразу лекарство и позвонить терапевту. Тогда, ну, как бы есть смысл, да? А если у тебя, грубо говоря, оторвало руку... Можно, конечно, в этом сейчас искать психосоматическую причину, но как бы ты сечешь крови, скорее всего. Вообще вот знаешь, я узнала такой факт о том, что оказывается около 90% случаев обращения к доктору, да, в большинстве своем связано с с влиянием каких-то стрессовых ситуаций на человека. То есть ну, то, о чем ты говоришь, как раз о да, это влияние различных, ну, то есть деятельности нашего разума, эмоций на ту ситуацию, которую мы переживаем. Вот. И, ну, то есть это настолько удивительно, потому что с этим как бы можно работать, но если бы каждый из нас понимал, какие инструменты вообще, как, что применить, чтобы справиться с данной ситуацией, если бы мы знали, как управлять своими эмоциями в каждом конкретном случае, я думаю, что мы были бы намного счастливее, здоровее и так далее, более активны. Вот. Ну и знаешь, в связи с этим у меня к тебе такой вопрос, можешь ли ты посоветовать какой-то рецепт такой универсальный для человека который вот, ну, абсолютно далек от знания там психосоматики что нужно делать в конкретной ситуации ну то есть есть вообще какой-то рецепт ну, вообще это очень очень сложно вопрос очень хороший но действительно очень сложный для ответа потому что мы все настолько уникальные, мы все настолько разные, мы все настолько индивидуальности, что нету такого вот одного рецепта для всех. Я могу рассказать вообще, как конфликты уходят в тело. Просто дело в том, что для того, чтобы помочь себе, нужно вообще понять, что конфликт ушел в тело. Но мы же часто даже не осознаем, что с нами сейчас что-то происходит, не признаем, что на нас давит ситуация, до конца не признаемся себе, что для нас это стресс. Особенно сейчас, вот такое время, да, в принципе, стрессовое время когда у меня и так стрессовое время, а у меня еще что-то случается, я могу просто не понять, что еще какой-то стресс со мной случился. Ну, условно не потому, что я какая-то там не понимаю, что со мной стресс, а просто особенно вот кто живет в крупных городах там в Москве в Питере наверное чуть меньше там все-таки такие люди более плавные ну на мой субъективный взгляд но вот особенно москвичи или вот ну кто вообще вот в таком темпе сильным живет он может жить в городе который не знаю какой-нибудь подмосковный но у него настолько куча дел настолько все загружено, что нереальный темп просто. И люди, которые живут в бешеном темпе, они просто даже не замечают, они не слышат себя, не слышат свой организм. И, ну, с какой-то стороны это тоже нормально, а с какой-то не очень. Если бы мы больше себя слышали, больше были в контакте с собой, с природой, то у нас меньше бы случалось таких конфликтов, меньше бы случалось психосоматических заболеваний, в принципе, заболеваний, но мы сейчас себя не слышим, и этому очень много факторов да, присутствует, как внешних, так и внутренних. Внешних, как я сказала, это и темп жизни вокруг, и темп жизни, в принципе, который мы ведем сами, и внутренних, таких как то, что в детстве нас не учат тому, что э, нужно к себе прислушиваться, если у тебя есть какая-то эмоция, нас чему учат. Если ты злишься, нужно не показывать это при всех. Если ты злишься, нужно улыбнуться и быть хорошей девочкой, хорошим мальчиком, потому что нельзя злиться при всех. А если тебя кто-то расстроил, и тебе хочется заплакать, нужно улыбнуться и быть сильной, чтобы все думали, ах, какая она сильная, но ничего. Ну то есть как подавить это в себя. Да, нас наоборот учит подавлять в себе чувства, подавлять в себе эмоции. И ты это все подавляешь прекрасно, потом приходишь домой и вот бы. Вот бы прожить эту эмоцию, но ты ее уже настолько сильно туда внутрь запихнул, что ты уже вроде и не хочешь проживать, а если прожить, а как прожить эту эмоцию? Ну вот я разозлился, что мне, ломать э, мебель вокруг себя, быть халком, или если плакать, мне плакать так, что плохо всем вокруг, ну то есть мы просто этого не умеем. И поэтому на самом деле самые первые такой не люблю говорить слово совет, но наверное все-таки это совет, да. Когда вы понимаете, что вот произошла какая-то такая ситуация, вас что-то злит, ну обычно самые какие самые сложные эмоции, которые мы внутрь убираем, это больше негативные эмоции, да? Когда ты радуешься, все-таки ты обычно радуешься, радоваться обществу и как-то не так сильно запрещает. Хотя бывает такое, что и радость нужно запихнуть как бы себе и держать лицо, да? Поэтому я все-таки сейчас больше про негативные эмоции скажу. И если вы понимаете, что вы сейчас находитесь в такой ситуации, что вам хочется заплакать, закричать, ударить, там я не знаю, что-то такое сделать, но вы не можете себе этого позволить, а очень часто кто не может себе позволить, на работе чаще всего мы не можем да, себе этого позволить, потому что большинство времени, ну хотя, наверное, с приходом карантинных мер вот таких меньше мы на работе все-таки времени проводим физически общаемся с другими людьми но тем не менее часто там когда начальник что-то говорит или когда подчиненный нужно держать лицо и как бы ты там не хотел <репко> крепко сказать что-нибудь нельзя если вы чувствуете что вот такой сейчас момент очень важно это отследить не просто там я злюсь и я запихиваю это внутрь а, так я сейчас понимаю что я в гневе, я очень злюсь, я вижу, я тебя вижу, чувство злость, я вижу тебя злость, я с тобой, ну это вот в голове все вот это происходит, нужно показать эмоции, что мы ее видим, а, то есть эмоция должна как бы странно, может быть, что я сейчас так говорю про эмоцию, как будто она живая, но представим, что она живая, и вот нужно ей показать, что мы ее видим как ребёнку, и Он требует внимания, нужно сказать, что я вижу, я вижу, я знаю, что ты хочешь поиграть, сейчас я все закончу, и я с тобой поиграю. Вот с эмоцией нужно так же, как с ребенком. Я вижу, что я злюсь, я, злость, я вот мы с тобой поговорим, но вот не сейчас, не здесь. Вот домой придем. И мы позлимся вместе обещаю и то есть мы м, как бы обозначаем себе что мы разрешим себе позлиться только чуть позже потому что ну вот сейчас ну никак нельзя mm -hmm. и тем самым это чувство у нас не запихивается куда-то туда а мы как будто даем ему отсрочку так у нас пропал звук mm -hmm ага я прошу прощения сейчас у меня он показал что он садится сейчас я поставлю а, тем самым мы показываем чувство что мы ему даем отсрочку но мы его не запихиваем мы, ее, мы его запихиваем на краткосрочный период пока вот нельзя его показать и когда мы уже придем не знаю в безопасное место домой или не знаю может быть кто-то на прогулке один разрешает себе эмоциям да выходить мы прям себе как будто делаем кнопку вкл и говорим все злость давай и уже здесь выражаем эмоции но опять же это экологично не так что мы пошли орать на близких там я не знаю там или еще что-нибудь если хочется покричать, можно покричать. У нас у всех есть дома прекрасные подушки. Берем подушку, кричим в подушку, если нужно, там бьем ее, да. Ну, то есть просто, чтобы физически эмоция вышла. Это mm -hmm. может быть со стороны опять же казаться странным или казаться, что такой какой-то совет, опять же, ну как вот я. Я уже там два часа там прожила эту запихала эту злость, ну как я вот позлюсь. Первый раз это может будет сложно, но вы когда начнете там кричать и с подушкой со своей бороться, <laughs> у вас все начнет выходить. Это честное слово, это такая разрядка, и эта эмоция уже соответственно она даже если где-то в теле останется, то в меньшем количестве. То же самое, если вас обидели и не разрешили вам поплакать, пришли домой, слезы не идут. Ну вот никак не получается. Включили себе фильм какой-нибудь хатика, они там пойдут из-за того, что фильм, а потом у вас с этими слезами начнется а как меня обидели, бедная я там несчастная и так далее и тому подобное. Ну то есть начинаются еще слезы свои эмоциональные. То есть нужна какая-то какая разрядка обязательно то есть важно эмоции никуда не убирать, а максимально давать им проживать себя или хотя бы показывать себе, что я вижу эту эмоцию. Что касается sí. того, как можно себе помочь, если вы понимаете, что уже эмоция ушла там в тело, или вы вот понимаете, что, не знаю, ваша болезнь, реально вот стресс, психосоматика, ну, не знаю, у меня вот мама, как бы, вроде, она и не знает особо, ну, узнала благодаря мне сейчас, что такое психосоматика, но я когда была маленькая, она мне часто говорила что-то типа, это потому, что ты нервничаешь, нужно успокоиться, там, дыши глубже, там, или еще что-нибудь там, не знаю, перед выступлениями, вот, знаете, когда температура поднимается, или там начинаешь вот дрожь, паника, вот это вот все все равно так или иначе мы знаем, что стресс влияет на наш организм. Если вы понимаете, что какая-то болезнь психосоматическая э, от стресса связана, я все-таки рекомендую найти своего специалиста, который вас, э, вам поможет это прожить, потому что в работе с такими штуками специалисты ⁇ это действительно серьезные трамплины, <laughs> да, скажем так. Нельзя, нельзя самому себя так вытянуть, как поможет специалист. Даже все, все специалисты по психосоматике, я уверена, что все, если, ну, хорошие специалисты, я имею в виду, конечно, ходят к таким же специалистам по психосоматике. Я сама ну пару раз в месяц где-то я хожу, наверное, тоже к своим коллегам, <coughs> потому что э, у меня есть жизнь, которая была до того, как я познакомилась с психосоматикой, и у меня было много различных эмоциональных конфликтов и стрессов, и все они откладывались так или иначе в тело, и когда я начала работать с психосоматикой, я очень много чего прорабатывала. Mm -hmm. так, это... <з Cubans> Спасибо. Uh -huh. uh, у нас есть вопрос. Сейчас... Uh... Рада видеть Юлю, э, Сафину. Очень приятно. Э, Кать, тема у нас закреплена. Так, и, Ксения, у нас вопрос, я, правда, не совсем его понимаю, может быть, mm -hmm. вам понятен смысл. Имеет ли смысл как-то транслировать обидчику? Иначе как человек трансформирует свое поведение? Ну, если здесь вопрос про то, имеет ли смысл транслировать обидчику, там, что вы в гневе, или что вам обидно, или еще что-то, то... то... Вы здесь должны понимать, что если, например, вы говорите с начальником, ну ему скорее всего глубоко фиолет, что вы обиделись или возлитесь. Конечно, это зависит от компании, но большинство компаний они все-таки построены на такой системе жестко, как это сказать там, субординации. Вот жесткой субординации, где начальнику вообще на ваше чувства, ну ему все равно на ваше чувство. Ну, конечно, мы сейчас хотим все работать в компаниях, в которых эм, абсолютно другое отношение. И я верю, что таких компаний будет все больше и больше, где не начальник и подчиненные, а где сотрудники, где все сотрудятся, да, где равноправие. Но, к сожалению, сейчас все-таки у нас таких компаний мало. И если вы работаете в той компании, где жесткой субординация начальник условно говоря спускает вам просто свои решение, то ну, это не имеет особого смысла, и, возможно, это как-то негативно только повлияет на вашу работу. А если это какой-то близкий человек, а если это какой-то близкий человек, например, это ваш мужчина, да, ваш муж, ваша мама, и человек говорит что-то, что вам очень обидно, то здесь можно, в зависимости от ваших отношений, можно попробовать человеку сказать, что вот ты мне сейчас, там, мамочка, да, например, мам, ты вот мне сейчас сказала эту вещь, а ты мне вот ее зачем сказал, мне сейчас очень обидно, и там уже посмотреть, как у вас пойдет разговор. Это очень такой вопрос тоже многогранный, все зависит от отношений, в которых находятся люди, от того, в какой они находятся, ситуации, опять же, да, работа, семья, не знаю, отдых, или вы вообще в кафе просто находитесь, и вас там официант чем-то взбесил. Ну, тоже такое может быть не специально, но вот чем-то взбесил, не знаю, пришел на полминуты позже, <laughs> как бы, а для вас время очень важно. Вот, поэтому это очень такой момент. Если близкие люди, то можно, да, поделиться, какое чувство это у вас вызвало. Но опять же, да, вот вопрос, как человек трансформирует свое поведение. Вы имеете в виду человек, который вам сказал что-то, что вам неприятно, или вы имеете в виду, как вы себя трансформируете? Если имеется в виду ваш.. Как он а, с кем вы разговариваете, то он вообще-то и не обязан, честно говоря, ничего трансформировать. Нам бы себя трансформировать, а на других тоже людей влиять. Катя пишет, по идее, тогда начальник не имеет права вызывать гнев. Ну, имеет, не имеет, mm -hmm. вызывать. Мы mm -hmm. yeah, да, же как бы с вами в России <laughs> <живём>. <laughs> Не знаю, я работала в куче различных компаний, и... От родителей, естественно, в детстве слушала различные... Ну, как, не мне то, что они прям рассказывали, между собой, конечно, они больше общались. Uh, условно говоря, начальник может и не хотеть вызвать гнев, но он вам говорит какую-то новость, от которой вы, как бы, мягко говоря, в шоке, и вы злитесь. А может он и специально вызывать гнев. Все люди очень разные, и когда ты начальник, uh, у тебя есть карт-бланш, и ты, как бы... Особенно если когда ты самый высший руководство, и за тобой никто не следит, там уже имеет, не имеет права, это уже вторично. Да. А, друзья, я хотела сказать вам, что у нас время просто нашего эфира неумолимо заканчивается. Вот оно как-то незаметно пролетело. У вас есть еще несколько минуток, чтобы написать свои вопросы, какие-то комментарии, пожелания. Вот, а у меня есть следующий вопрос. Ксения, расскажи, пожалуйста, вот с моей точки зрения та деятельность и та терапия, которой занимаешься ты, ну, довольно такое интересное занятие, потому что ты у тебя есть возможность и такой шанс поработать с душой человека, с его телом разобраться в тех сложностях, каких-то страхах и тревогах, которые он испытывает, и помочь ему подобрать, не знаю, инструменты для да, работы с этими страхами. Ну, то есть по мне так это довольно такой познавательный, интересный путь, и он всегда разный. Это не по шаблону работа. Вопрос в том, бывают ли у тебя вот какие-то сложности и трудности, с которыми ты сталкиваешься в своей деятельности? И если они бывают, это, вот, ну, это как-то тебя закаляет, то есть это наоборот такой хороший фактор, либо нет. Ну, смотри, по поводу закаляет, я в принципе изначально пришла в эту практику очень закаленным человеком, я шесть лет работала управляющей, к вопросам о начальниках, кстати, я шесть лет работала управляющей магазинов, но у меня были, соответственно, свое высшее руководство и было очень много требований, поэтому по поводу закалки я прошла ее еще до этого. И на самом деле я благодарна этому опыту, потому что если бы у меня его не было, мне было бы очень сложно вести терапию, честно, признаюсь, потому что кругозор был мой бы намного уже, и я бы не знала, как справляться с ситуациями. А что касается того... Терапия, действительно, каждый раз терапия разная. Есть инструменты, конечно же, которые я использую, но даже если я использую в каждой терапии один и тот же инструмент, каждый человек отвечает по-разному и ведет меня разными путями. И mm -hmm. здесь очень важно, наверное, иметь богатое воображение, потому что очень часто люди сопротивляются, и не хотят что-то прорабатывать. Но они делают это не специально, просто наша психика, она вот такая, она нежная, она не хочет никуда идти, ей здесь так комфортно. Даже если мы болеем, мы привыкли, нам вот здесь... Нам хорошо тут, ну как бы, давай тут останемся, говорит нам психика, и человек не может идти дальше. Он придумывает какие-то отговорки, что нет, я не знаю, в этой ситуации больше ничего нельзя не придумать. Все, все, все. И тут подключается мой великий фантазер, который говорит, «А как же а вот если мы так поступим. Ну, то есть у меня, благодаря, наверное, моей богатой такой фантазии, у меня не бывает такого, что человек меня может завести куда-то в тупик, и я такая. И что же мне сейчас делать? Но ä, бывают такие моменты, когда человек действительно не готов. Не то, что вот он придумывает, да, что он там не готов, а что вот физически прям действительно он не готов. Вот, например, на одной из последних моих терапий ä, мы с девочкой работали с миомой матки, и ä, мы идем в одну ситуацию, там травмирующий опыт, мы ее прорабатываем. Откапываем, естественно, по дороге еще кучу ситуаций, кучу страхов. И я понимаю, что вот один из страхов, нужно в него сейчас пойти. И мы идем в этот страх, и она мне прямо говорит, вот я чувствую, что вот тело мне не дает, как будто мне нужно переварить то сначала, а потом идти сюда. Вот прям не могу идти. Mm -hmm. И в такие моменты я говорю, хорошо, мы с тобой дальше не идем, давай с чем-нибудь другим поработаем с чем-то менее сложным, менее травмирующим, может быть, менее болезненным. А сюда мы придем в следующий раз. Потому что некоторые трансформации тело просто не переварит сразу. Это будет такая же травма для тела, как ну, стрессовая ситуация. Нельзя тело, вот как мы плавать да, кидаем, чтобы мы выплыли, научились плавать. С телом так нельзя на самом деле. В смысле, не плавать учиться, а с телом нельзя так его сразу в кучу травм, с кучу проработок. Нельзя так вот каждый день терапия, терапия, терапия, я хочу там от всего, от всего сразу нужно давать переварить. Неделю-две переварить, нужно заботиться, нужно лежать в ванной, отдыхать, дать вот этому трансформации свершиться. Потому что каждая болезнь, с которой мы работаем, это тоже не так, что вот мы с человеком поработали, например, с аллергией, и он на следующий день встал, и у него аллергия как будто по щелчку пальца исчезла. Она mm -hmm. может у него еще проявляться, приблизительно месяц нужно телу чтобы перестроиться и работать в новом режиме и то есть если я с какими-то болезнями работаю приблизительно от 21 до 31 дня мы смотрим как тело перестраивается и смотрим уходит ли вот наши болезни или не уходит потому что ну не бывает вот волшебной палочки после которой раз и все исчезло нужно дать телу перестроиться медленно красиво пока заботится о нем. Да, бережно, давать ему отдыхать. Угу. Ксения, смотри, а ты м, работаешь со всеми запросами и со всеми клиентами, либо бывают случаи, когда ты можешь клиенту отказать? Хороший вопрос. Бывает такое, что я просто работаю не просто вот как специалист по психосоматике, я работаю еще на энергоуровне, потому что, как я сказала, я начала с йоги, медитации, и у меня очень много запаса энергопрактик, и я на энергоуровне очень все чувствую. То есть, ну, условно говоря, если я с человеком работаю один на один, я могу прям чувствовать, где у него какая пробоина. Ну, можно, можно сказать, как в ауре, ну, как будто вот пробоина, да. И если мне пишет человек, а я чувствую, что вот, вот прям энергетика, не, не готова я с ним работать, mm -hmm. вот прям не мой человек, я могу прям сказать, что я не готова с вами работать. Что касается болезней, э, я работаю со всеми болезнями, кроме болезней, которые именно психиатрические уже. То есть шизофрения, вот такие вот, э, когда раскол личности идет, потому что такие болезни, во-первых, там должен лечить врач разрешить работать с психо, с, специ, с, господи, раз, раз, со специалистом по психосоматике, а врач, который разрешит психиатр работать еще с кем-то, но ну, это очень, не знаю, маленький процент врачей. Это, во-первых, во-вторых, ну это просто это очень сложно. Это очень сложно с точки зрения энергозатрат. То есть, например, когда у человека раскол личности, это же надо со всеми его личностями поработать. А это это ну, как бы, ну, действительно, это правда, это вот э, это как терапия происходит, что, вот, например, у меня раскол, не знаю, на пять личностей. И я сажаю не только вот для себя стул ставлю, а я еще четыре ставлю стул для всех личностей человека. И да я должна успеть со всеми личностями человека поработать. И они же абсолютно радиально разные. И, и ну, непонятно, что там с человеком произойдет, если эти личности объединятся. Ну, то есть это настолько огромная ответственность работать с психически нездоровыми людьми, что я считаю, что это должно быть в специализированных условиях. И, например, вот онлайн я не буду работать с человеком, у которого психические отклонения. Я скорее э, понаблюдаю за тем, как будет специалист работать э, не вот по психосоматике, а психиатр. Я бы скорее вот за этим понаблюдала с точки зрения профессионального интереса, но работать... Не стало бы. Я знаю людей э, из своей сферы, которые работали с этим, и никто из них не отзывается об этом позитивно. Они ну, вот, поработали и больше не стали брать, потому что э, это очень-очень-очень сложно. Наверное, все-таки э, это должно быть какое-то определенное строение человеческого разума, чтобы работать с психически уже нездоровыми людьми, которые. Ну, в лечебницах, да, содержатся. Вот с такими людьми, конечно. Нет. Ксения, я тебя благодарю. Вот, у нас эфир подошел к концу. Вот, мне было очень интересно с тобой общаться сегодня. И я надеюсь, что нашим слушателям, зрителям было тоже интересно и получили какие-то новые знания, почерпнули о том, что нам сегодня рассказала Ксения. Поэтому мы вас ждем на наших новых эфирах, следующих. Будем рады всех видеть, приходите за инсайтами, за вдохновением и за поиском мотивации. Всех была рада видеть. До свидания, хорошего вечера. Всем спасибо за эфир, спасибо, что пригласили.